здравствуйте друзья в первом фильме про односолодовые виски мы показали как сделать затор засев и сбраживание закончили на отжиме браги от остатков дробины. для первого перегона используем куб емкостью 50 литров заливаем до уровня на 5 сантиметров ниже верха первый литр Погона собираем на мощности 1 кВт. Далее мощность повышаем до 2 кВт и собираем до крепости спирта в струе менее 1%. На нашем оборудовании это будет соответствовать температуре пара в 97,5 градусов Цельсия. Это делается не с целью до выжимки спирта, а для того, чтобы забрать необходимые вещества, которые отгоняются при высокой температуре. В итоге получили 13 литров спирта сырца крепостью 20%. Второй перегон делается не на рекколонии, колонии, а на подстил, как это и происходит на производствах в Шотландии. Загрузка Куба при втором перегоне состоит из двух частей. Первая часть ⁇ это спиртцерец, который в англоязычной литературе называется слабоградусным вином. И второе ⁇ это смесь голов и хвостов, оставшихся от предыдущей дробной перегонки. Мы эту смесь называем болото. При таком зацикливании накопление вредных веществ не происходит поскольку в кубе при высокой температуре идут реакции связывания компонентов голов и хвостов друг с другом. Это приводит к образованию веществ, которые не летят с паром, а остаются в кубовом остатке. Таким образом идет самоочищение болота. Именно поэтому спирт-сырец собирается до крепости в струе менее 1%, чтобы обеспечить нужное количество тяжелых сивушных компонентов для реакции с избытком головных. Если прекращать забор раньше, то веществ будет недостаточно и зацикливания производить уже нельзя. Этот метод кольцевания – классический шотландский метод, который используется в современных дистиллериях. Болото там является основной ценностью в технологической цепи производства. Оно формируется многие годы, и от его состава зависит напрямую тот аромат и вкус, к которому привыкли потребители конкретного виски. Болото тщательно оберегается от посторонних глаз. Гениальность этой технологии заключается в том, что абсолютный спирт, внесенный в составе спирта сырца, в том же количестве выходит в виде тела. Таким образом, на второй перегонке выход по спирту составляет около 100%, в отличие от нециклической технологии. Как сформировать болото, поясним позже. Формируем загрузку куба. По отработанной на нами схеме, мы должны получить кубовую жидкость крепостью 25% в количестве 18 литров, что будет соответствовать 4,5 литра абсолютного спирта. Для этого берется все болото, полученное от предыдущей перегонки. По абсолютному спирту это составляет примерно половину загрузки. Вторая половина обеспечивается внесением спирта сырца. Для обеспечения конечного объема при необходимости добавляется немного воды. Куб 20 литров. Пустая царга полтора дюйма длиной 50 сантиметров. Начинаем отбор голов. Мощность нагрева 300 ватт. Скорость отбора 3-4 капли в секунду, что соответствует 300 миллилитрам в час. Мощность точно подбираем с помощью латра, как показывали в другом ролике. Латер не самое современное решение. Сейчас есть компактные дешевые регуляторы мощности, даже с цифровой индикацией. Обращаем ваше внимание, что по шотландской технологии отбор голов идет из расчета 5% от объема загруженной кубовой жидкости, то есть нужно отобрать 900 миллилитров голов. По абсолютному спирту это будет соответствовать примерно 16% абсолютного спирта от объема загрузки. После отбора голов увеличиваем мощность нагрева до 600 ватт и начинаем собирать тело. Скорость отбора тела в начале составляет примерно полтора литра в час. К концу отбора тела она снизится до примерно 1,2 литра в час. До какого момента будем собирать тело? Для этого применяется простое правило. Тело должно содержать ровно половину абсолютного спирта, загруженного в куб изначально. Для этого берется градуированная емкость. По мере заполнения дистиллят в этой емкости перемешивается, определяется его крепость и вычисляется объем абсолютного спирта. Если этой емкости не хватает, берется следующее – Абсолютный спирт суммируется. Необходимо отметить, что нужно учитывать температуру этого дистиллята для точности. Крепость соответствует измеряемой ориометром только при температуре 20 градусов Цельсия. По опыту мы знаем, что будет собрано чуть более 3 литров тела. Поэтому набираем 3 литра и переключаем забор на другую емкость. Определяем количество абсолютного спирта в уже набранных 3 литрах. Вычисляем, сколько еще нужно добрать дистиллята, чтобы было получено половина абсолютного спирта от исходной загрузки, с учетом текущей крепости по попугаю. Вот результат дробной перегонки головы две банки с телом хвосты объединяем головы с хвостами формируя болото для следующей дробной перегонки первый раз у вас не будет болота поэтому при первой дробной перегонке нужно взять 18 литров спирта сердца и сделать перегон в соответствии с приведенной схемой, а именно пять процентов погона головы 1-2 объема абсолютного спирта из исходных в кубе – тело и остаток хвосты. Когда вы сольете голову с хвостами, вы получите первичное болото. Его объем и крепость будут несколько другими. При следующем перегоне вновь дополните болото спиртом-сорцом до объема 18 литров и так далее. При последующих 4-5 дробных перегонах состав болота постепенно стабилизируется. Спирт тела готов для последующей выдержки в бочке. При этом произойдут нужное превращение компонентов всевышнего масла в нужные ароматические и вкусовые компоненты с помощью древесины. Также древесина через свои поры удалит остатки головных фракций, которые остались от дистилляции. Эти вещества в том числе попадут в ту самую долю ангелов. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, участвуйте в обсуждениях в группе ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал. Дальше будет только интересней. Удачи!